И горящий листы, и цыганский соны, ворон и вокзальных. Это осень, мой друг, это волны, молоды, обещавших стеных и простудах банальных. Я была киздой, осень мой друг, это свежая душ, Господ заяц четким закрещен. Твердые обложки Это оси, мой друг Это мысли о том, как кормить стариков и младенцев а взложки Как дрожать одному надо всеми людьми Словно и ловылись или кто ему. So